Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать! Сегодня мы будем говорить о сильных и слабых сторонах Личности. Тема очень интересная. Она нарисовалась у меня то ли после поста какого-то, то ли после чего-то комментария. Я подумала о том, что хорошо бы поговорить об этом, может быть, кому-то помочь. Первое, о чем я хочу сказать? Знаете, очень любят в советском постсоветском пространстве говорить о хороших и плохих качествах. Ну, вы же знаете, да, там это качество хорошее, это качество плохое. Я немножко переформулировала и тема прямого эфира у нас сильные и слабые стороны. И я хочу акцентировать ваше внимание на том, что нет плохих и хороших качеств личности. Есть то, что личности помогает жить и развиваться, и есть то, что мешает. И одно и то же качество может и помогать, и мешать в разных ситуациях. Поэтому говорить, что что-то вот в этом человеке, вот это его отличительная черта, и она хорошая, Неправильно. Есть вещи, которые помогают, есть вещи, которые мешают. Этим просто научиться, надо научиться пользоваться. И тогда будет гораздо легче по жизни. Есть качества, которые помогают, и есть качества, которые мешают. И второе, вторая моя позиция, она прозвучала здесь, я читала в комментариях от кого-то, я открыла ваши комментарии что есть мнение, что сильные качества нужно усиливать, а слабые.. Что со слабыми в комментарии? Я не помню, что было. Но моя позиция такая. Сильные качества усиливаем, развиваем, делаем их еще сильнее, становимся более профессиональными в этом. А слабые, что же делать со слабыми? Моя позиция очень простая. Делегируем, находим того человека, который может это делать лучше вас. Все, То есть с моей стороны рецепт очень простой. На этом можно завершить, собственно, наш эфир. Но я, конечно же, отвечу на ваши вопросы. И вот первый такой вопрос. «Анна, что я почувствую, когда найду свое предназначение?» Да, почему мы говорим о предназначении? Потому что это очень связано. Я вспомнила, что я хотела сказать. Это все про предназначение, чем заниматься в жизни и так далее. Вот знаете, есть люди, которые талантливы от рождения, у них есть к чему-то способности. И если эти способности не развивать, то они так и останутся на уровне ну, любительском, возможно. Но вот этот вот талант, вот эти вот способности, это и есть первоначальная сильная сторона этого человека. И если он будет этим профессионально заниматься, если он это будет развивать, если он будет к этому относиться серьезно, то, возможно, он станет потом каким-то очень сильным специалистом, или гениальным музыкантом, или прекрасным художником, или, ну, в общем... То есть, можно будет сказать о том, что этот человек реализовывает свое предназначение. Именно поэтому я за то, что, когда человек знает свои сильные стороны, а сильное – это то, что у человека сначала, возможно, неплохо получается, если, он этим, если это его интересует, если ему нравится этим заниматься, то потом это у него станет хорошо получаться. А если он сделает это в тысячный раз, у него это будет отлично получаться. А потом это у него будет гениально получаться. И вот тогда мы получим того человека, который действительно профессионально себя реализовал. Возможно, исполнил свое предназначение, если ему это откликается в жизни. Вот. То есть именно поэтому я за то, чтобы развивать свои сильные стороны. А, так вот, к вопросу, что я почувствую, когда найду свое предназначение, вы знаете, я не знаю, что вы почувствуете, когда вы найдете свое предназначение. А, это невозможно чувствовать или знать, что должен чувствовать или что почувствует другой человек. Это можете узнать только вы. Ну, вот как-то так. По поводу вообще реализации своего предназначения. У меня есть прекрасный марафон на эту тему, который сейчас называется «Ключ к себе», но я сейчас работаю над тем, чтобы переименовать его «Ключ к предназначению», потому что он сейчас немножко будет переделываться. «Если ты занимаешься любимым делом, но оно не приносит желаемого дохода, значит, не твое. Вы знаете, я считаю, что, значит, вы неправильно относитесь к финансовой стороне этого дела, вашего любимого. Приходите на марафон расширения финансового сознания, который мы ведем вместе с Леной Блиновской. Приходите на марафон финансовый ключ, который является продолжением этого марафона, или можно считать его другим марафоном вообще. Это про деньги. И я считаю, что одно к другому не имеет никакого отношения. То есть если у вас финансовое сознание имеет маленькую емкость, то чем бы вы ни занимались, у вас не будет желаемого дохода. А если вы занимаетесь любимым делом, но это не тот доход, значит вам нужно работать над вашей финансовой емкостью. Вот тут такая реплика в слабости сила. Вы знаете, что-то в этом есть? Но, с одной стороны, это можно считать манипуляцией, когда у меня лапки, сделай что-то за меня. Но, если вы осознаете, что вы что-то не умеете, что вы в чем-то слабы, и откровенно об этом говорите, и не боитесь этим пользоваться, то это действительно можно считать силой своей. Силой будет являться то, что вы признаете свою слабость, открыто о ней говорите и ищите возможности решение этой слабости. Ну вот как-то так. Поэтому этот код двойственная позиция. Итак, вопрос интересный с формулировкой. Если оставить слабинки и недостатушки, это разве хозяйская позиция, как будто плыть по течению, не трансформируя себя, или какие-то недостатушки можно оставить? Смотрите, еще раз. Нет недостатков с моей точки зрения. Есть те вещи, которые вам мешают, вам, нам все мы все живые у меня миллион вещей которые с которыми мне сложно по жизни да не вижу никаких проблем если эти вещи будет решать за вас кто-то другой тот кто умеет это решать Следующий вопрос. Так хочется найти свое предназначение. Меня интересует множество направлений. Я начинаю чем-то заниматься, потом увлекаюсь другим и в итоге на полпути к завершению чувствую, как это тянет энергию. Хочу понять, что истина моей заниматься и развивать это. Вот это вот офигенский вопрос, я очень хочу его обозначить. Я его даже сейчас себе выделю: О, это претендент на приз. И я сейчас объясню, почему. Человек точно знает свои сильные стороны. Человек знает, что много направлений интересует. Загораюсь, начинаю заниматься, начинаю это как-то развивать, вкладываю туда энергию, что-то зарождается. И дальше у человека происходит слив энергии. Ему Неинтересно больше этим заниматься, ну, когда оно все завернулось. Он переключается на что-то другое. Отлично. Найдите, пожалуйста, людей. Вернее, не то чтобы найдите, найдите, да, а вы можете найти людей, которые эту вашу идею подхватят и будут развивать вместо вас. То есть вы можете быть генератором каких-то новых, интересных направлений, который видит, как это может работать, создает первоначальную, какую-то э, ну как, зарождает развитие бизнеса, а остальные люди, которые профессионально умеют это выстраивать и доводить до конца, пусть это выстраивают и доводят до конца это может быть вашим, э, как, вашей изюминкой, вашей особенностью. Знаете, есть такая, вот рекомендую к прочтению книга, которая называется Голубой океан, Голубой океан бизнеса, по-моему. И там как раз философия в том, что победит тот человек в бизнесе, который сможет найти то, чего еще нет, и то, что необходимо людям. Ну, это если в двух словах, если очень кратко. И вот эта вот способность увидеть, что еще необходимо, потому что те бизнесы, которые уже существуют, и довольно просто открывать, да, но не просто не очень просто в них удержаться. А вот это вот найти что-то новое, что людям необходимо, это не каждый владеет этой особенностью. И если это у вас есть, то вот, вот можете развивать именно это. То есть вот я очень надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Следующий вопрос. У нас советских людей на подкорке записано. Слабости это порог. Давай срочно работай над ними, а рисовать, петь, фотографировать каждый дурак может. Этим на хлеб не заработаешь. И все шли слабости исправлять. А ведь сила в том, что тебе легко и просто дается. Своих детей воспитываю с ищите свой путь, пробуйте, обязательно найдете. Гармония. Она... Да, это отличный комментарий, это не вопрос. Я полностью это поддерживаю и согласна. Следующий очень интересный вопрос тоже. Тоже один из претендентов. Всю жизнь страдаю с твоей стеснительности. Сколько из-за нее было упущено? Сейчас отмечу этот вопрос просто даже потому, что постеснялась поднять руку или спросить, есть ли способы ее преодоления, кроме выхода из зоны комфортно. Так как мне этот способ не подходит, для меня это наизжидчайший стресс, после которого я могу даже слечь с, температур... с температурой проверенно. Вы знаете, <coughs> у меня тоже есть качество, которое мне мешает. Я не могу сказать, что это стеснительность или что мне совсем плохо живется, да, у меня нет такой физиологической реакции, как у вас, я не люблю разговаривать по телефону. Очень сильно не люблю. Переписываться без проблем, а разговаривать по телефону, есть на этом множество причин. Потому что, когда говоришь, может потеряться какая-то информация, что-то можно неправильно услышать, а когда это прописано текстом, то можно перепроверить, правильно ли ты понял и так далее. Особенно, когда это касается развития бизнеса, и так далее и тому подобное. Особенно, вот знаете, когда переписываешься по какому-то делу, нужно обговорить детали. Говорят, Аня, давай созвонимся и обсудим детали. Нет! Я как раз наоборот настаиваю детали в письменном виде. Это тогда точно никуда не потеряется. Ну вот, я к чему клоню: что есть люди, любители поговорить по телефону. Вот у меня для этого есть. Моя помощница, моя персональная помощница. Вы хотите позвонить, вы хотите поболтать по телефону, поговорить, кроме того, что это время еще отнимает, да, поговорить по телефону, пожалуйста, вы можете со своей помощницей со мной, пожалуйста, вступайте в переписку. Поэтому смотрите: я к чему? Признание своих слабых сторон, вот вы знаете, у вас есть стеснительность. Но у вас же наверняка есть какие-то близкие люди. Попросите их, чтобы они за вас что-то уточнили. Начните с этого. Пусть эта ваша стеснительность выйдет за, за рамки вашего ума при помощи чьих-то чужих рук. И я вас приглашаю на квест, который будет называться «Синдром самозванца». Это про это. Он скоро выйдет. Точную дату я пока не скажу, но уже совсем скоро. Вот. То есть способы преодоления путем слабого или там маленького выхода из зоны комфорта попросите близкого человека. Еще раз повторился вопрос: что я должна чувствовать, когда занимаюсь своим любимым делом из колонки сильных сторон. Я не знаю, что вы должны чувствовать. Я знаю, что я чувствую. Я чувствую воодушевление, азарт. Мне хочется делать еще больше, еще сильнее развиваться в этом. Следующее. Сильная сторона, высокая коммуникабельность, легко обучаема, лобильно в любой ситуации. Слабая сторона, нездоровая доброта, всех жалко. Быстро пропадает интерес. Кажется, предназначение свое я найду к пенсии. Вот тут вот прямо три части в одном вопросе, на которые все хочу ответить. Отлично. Если вы высококоммуникабельный человек, легко обучаемый и лобильный в любой ситуации, вы можете объединиться вот с девушкой, которая задала вопрос, которая страдает от своей стеснительности, и помогать ей уточнять какие-то вопросы, в которые она стесняется задать. Позвонить, уточнить и так далее. Поднять руку, вот когда она говорит. То есть вы можете здесь быть в хорошем тандеме. Я просто пример привела. Вот. Следующий, следующая часть слабая сторона, нездоровая доброта всех жалко, быстро пропадает интерес. Найдите себе человека, который трезво оценивает ситуацию, который когда вам хочется прямо броситься на помощь какому-то человеку или отдать все деньги, вынести из квартиры, потому что вас попросили кому-то помочь, попросите этого человека, чтобы... Прямо так и скажите ему «Я сначала буду спрашивать у тебя, ты посмотришь на ситуацию со стороны и скажешь да, нет». То есть этот человек может вам помочь, объединившись с человеком, который может сделать хорошо то, что вы хорошо сделать не можете, это вас усилит. Возможно, ему от вас нужна будет ваша коммуникабельность. Вот, и третья часть вопроса: кажется, предназначение свое я найду пенсии. Это ограничивающее убеждение. Вы же пришли на мою страницу, у вас уже есть возможность чему-то научиться. Я не знаю, сколько вам лет. Тут, конечно, вы можете. Ну, знаете, на пенсию можно выйти в разном возрасте. вот Поэтому такой очень расплывчатый, расплывчатая часть. Если вы говорите о том, что это произойдет через очень длинное, длинный промежуток времени, то это то, что вас ограничивает. Проработайте, пожалуйста, свое ограничивающее убеждение, свое предназначение можно найти вот так. У меня для этого есть отличный марафон, который называется Сейчас называется ключ себе. И которые переименовываются сейчас. Так, дальше. Знаю свои сильные стороны, знаю слабые, знаю, что люди ищут во мне, что я им приношу и могу дать. Как реализовать это, если точно не знаю, на какую профессию можно назвать или определить? Тоже отличный вопрос. Создайте эту профессию. Ну, Сейчас такое время, когда. Каждый год или даже каждый месяц возникает огромное количество новых профессий. Вы можете это вполне объединить во что-то свое. Это будет тот самый голубой океан. И вы можете быть победителем прямо в этой жизни. Дальше. «В школе учителя в зависимости от успеваемости по тому или иному предмету делят детей на гуманитариев и технарей. И после школы выпускник с клеймом «технаря», к примеру, идет в инженерный вуз и становится не всегда счастливым и реализованным. По каким же критериям понять свое предназначение и сильные стороны?» Смотрите, технарий-гуманитарий – это слишком общее понятие. Инженерный вуз – это тоже очень широкое понятие. Есть... Значит, где-то что-то, если человек не всегда счастлив и реализован, значит, где-то что-то он не доделал, не признался в себе до конца в своих сильных и слабых сторонах. Или боится показать свою слабость, или недостаточно развивал свои сильные стороны, или думал, что если он будет работать, вот, бороться со своими недостатками, да, вот это вот сильно в кавычках каждое слово то он тогда сможет чего-то добиться». Нет, я за то, чтобы признавать свои недостатки. знаете, Но они, возможно, вас могут не удовлетворять, и вы не хотите быть таким человеком, погружаться и развивать свои недостатки? Я не говорю об этом. Но попросите других, чтобы вам помогли с этими недостатками жить, чтобы вам было комфортно. Как-то так я сейчас знаете о чем подумала вдруг когда человек садится на диету и решает что он с этого дня перестает есть печеньки и тогда он просит своих домочадцев мужа и ребенка например вот я не ем например печеньки я вас попрошу о поддержке давайте вы не будете покупать печеньки в дом вообще вот это будет помощь с их стороны хотите есть печеньки ешьте но тогда когда этого не вижу так, Следующий вопрос. Доброта. Это сильная или слабая сторона? Чтобы не углубляться, не терять время, я уже сказала. Это то, что может вам мешать, это то, что может вам помогать. То есть хорошо это или плохо, сильная эта сторона или слабая, это зависит от контекста, в котором вы находитесь. «Что делать, если мои слабые стороны мне нравятся, а окружающим не очень?». Слушайте, это их проблема, правда. Смотрите, если вы не нарушаете ничьих границ и не делаете никому больно этим, плохо, то это правда, их проблема, ваши сильные стороны. Вот. главное, чтобы соблюдалась экологичность. Вот у меня позиция такая. То есть вы можете быть каким угодно, главное никому, никому не причинять вреда. Вот оценивайте эту ситуацию. Знаете, например, человек очень много разговаривает. Много-много-много говорит, а рядом с ним живет человек, который любит тишину, помолчать. Но если договориться в этой ситуации, что, вот, например, там ты можешь поговорить со своими друзьями там, по телефону, например, ну или еще какой-то да вариант. А удели мне, пожалуйста, вернее, подари мне, пожалуйста, полчаса или час в сутки тишины. Ну вот как-то так. Тогда это будет экологично, когда две стороны могут договориться. Хотя человек, который много говорит, считает это своей сильной стороной, а его компаньон считает, ну, что ему не нравится это. Ну Вот, вот как-то так. Я надеюсь, что я ответила. То есть соблюдать экологично, чтобы не делать другим больно. Так. Слабая сторона, что сильно все принимаю близко к сердцу, когда нужно не обращать на другов внимания. Борюсь с этим. Сильная сторона, терпения и доброта. Слова «борюсь с этим» — это слова разрушающие. Я об этом говорю на марафоне «Автор жизни». Первое, что вам нужно сделать, — это прекратить бороться, потому что вы боретесь не с этим, а вы боретесь с самой собой. Поэтому признайте это. Вы эмпатичный человек, у вас такая вот повышенное внимание к другим людям. Вы можете больше, например, чувствовать, сочувствовать, чем кто-то другой. И это можно реализовывать в каких-то профессиях вполне. Точно так же, если вас нужно успокоить, когда вас дураки цепляют, в кавычках, да, то попросите о поддержке своих близких. С этим можно научиться работать. Тоже на синдроме самозванца я это, даю эту технику. Так, быстро загораюсь, пробую многое, не довожу до конца. Был похожий вопрос, я уже об этом сказала. Так, ага, вот этот вопрос про сильные и слабые стороны, я уже ответила, так что за слабая сторона моя, если я знаю, как сделать хорошо и прям план знаю, и что сказать и написать, а не делаю. Не пойму вроде не лень, кажется, что все не успеваю. Что со мной? Вы знаете, очень похоже на синдром самозванца, потому что. Когда человек что-то не делает, ну, нет у него потребности в этом. То есть разберитесь, надо ли вам это. Как понять, что это и есть мое предназначение? Чем я сейчас занимаюсь мое, или надо искать прекрасное, далеко. Смотрите. Если это вам приносит удовольствие, радость, и если вам нравится то, что вы делаете, то. Скорее всего, что вы все делаете правильно. Но людям кажется, что предназначение это какая-то такая миссия, которая может быть только одна единственная в жизни, и она большая, и весь мир прямо перевернется от того, что вы выполнили свою миссию. Нет. Вот этого предназначения у каждого человека, его может быть множество на разных этапах жизни. И Если вы счастливы в проживании своей жизни, то поверьте, вы выполняете свое предназначение. Если вы несчастны, то значит, надо с этим что-то делать. Так, ощущения не в своей тарелке постоянно, но я и не знала, и сейчас не знаю, чем бы хотела заниматься. Всегда делаю то, что другу, другие, если понравилось хоть на секунду, а потом думаю, а зачем? Родители наоборот не лезли в мое образование, не помогали советам. Я, видимо, краса из таких детей, что если бы родители сказали, то я бы горы свернула. Но была бы лучше, ибо я не знаю, чего хочу. Я пятый ребенок в семье, вроде всеми любимый, но отдельных советов не давали. Мне кажется, что вам нужна какая-то поддержка. Вот, ну да, это, знаете, как из области гадания по аватарке. Вам, да, конечно, нужно поискать то, что вам приносит радость. Ну, не знаю. Если позадавать вам правильные вопросы, то наверняка вы найдете что-то что такое, что действительно вам приносит радость, и это развивать. Ну, вот как-то так. Тоже может быть частью синдрома самозванца. Так, вот такой вопрос про, про гороскопы, про нумерологию. Мне по дате рождения сказали, что мое предназначение развить коммуникабельность. У меня ее как будто вообще нет, числа 5 нет где-то там. Не особо разбираюсь в этом. Слушайте, я вообще не разбираюсь в этом. Сказали, что я выкидываю из своей жизни людей, если что-то не так. Теперь ломаю голову, как надо поступить, поступать с людьми, с которыми некомфортно общаться, как налаживать коммуникацию надо ли. Слушайте, я вообще не нумеролог, и я к этому отношусь вот именно вот, вот именно из-за таких вот слов, я к этому отношусь, как бы помягче выразиться, недоброжелательно я к этому отношусь, потому что если вам, ну, то есть. Если вам приносит ваша жизнь удовольствие, то проживайте ее так, как вам комфортно. Еще раз повторюсь, главное, чтобы не было больно окружающим. Да? То есть, если вам говорят, что мне больно, то тогда над, этим, над способом коммуникации с этими людьми можно поработать, договориться о том, как с ними общаться для того, чтобы было комфортно обеим сторонам. Но ориентироваться на какие-то цифры в какой-то дате, которые сказал какой-то человек о том, что вам нужно что-то там изменить, но это вам не нравится, ну это как ломать себя специально. Вот. Поэтому я как раз за то, что если вам не нравится, как человек с вами поступает, то... Вы имеете полное право прекратить с ним общение. Ну, то есть ничего в этом такого неправильного я не вижу. Вы же не убиваете этого человека, вы просто не хотите с ним общаться и не общаетесь. Это вполне ваше право. Так. «Сильное — Сильные отдавать, делиться, люблю людей. Предназначение — помогать. Учусь на гида но в последнее время из-за непроработанных сторон характера стала думать, что хотелось бы помогать в психологии и коучинге. Слабые — не могу принимать. Думаю, что все могут, как я, где-то внутри. Отсюда идет дорожка ко всему — личному, финансовому, внутреннему». Ага, да! Когда появляются мысли, что «я ничего такого особенного не умею, это любой дурак может», это точно про синдром самозванца. Не можете принимать «окей», значит, попросите кого-то другого, кто будет вместо вас принимать. Если это про комплименты, то этому можно научиться. Ломать себя из-за этого не нужно. А деньги, да, вот у вас может быть специальный человек, который будет вместо вас принимать деньги за ваши услуги. Вот, знаете, вы можете организовать фирму, которая, например, там экскурсии по городу, да, вот вы гид, экскурсии по такому-то городу. В фирме два человека, я и мой бухгалтер. Вам пишут, здравствуйте, Алина. «Я хочу заказать у вас экскурсию. Сколько это будет стоить?». Вы говорите «Здравствуйте!», рассказывайте, какая экскурсия. По поводу экскурсионных пакетов вам ответит мой компаньон Маша, например. Все. И вся проблема решена, на мой взгляд. А у Маши здесь железные нервы, как канаты, и она знает, сколько это будет стоить. Так. учитесь знаете вот единственное чему я считаю что хорошо бы научиться это вот разрешить себе быть слабым и найти того разрешить себе найти того кто будет вместо вас делать то в чем у вас слабость вот это единственное чему стоит учиться ну и сильные стороны развивать. Если вы, как гид, считаете, что любой дурак может, значит, выучите что-то такое, чего не знает никто. Тем более, вот Алина Истанбул, ваш ник, это говорит о том, что вы наверняка находитесь в Истанбуле. Такой огромный город, там столько вещей интересных можно вынести, можно быть абсолютно отличающимся от других людей, на мой взгляд. Так. Вопрос такой «Какой выбор мне сделать между понятной профессией, которая мне знакома и стабильно оплачиваема, или окунуться туда, где я понятия не имею стабильности, но жду, захватывая это перекор общественному мнению? Я только ушла с такой понятной работы на досрочную пенсию и на распуте. во Во-первых, я не отвечу вам на вопрос «Какое принять решение?». Это можете сделать только вы. Но если вот вы уже ушли, и если вы уже на пенсии, и если... У вас есть возможность жить не работая на той вот работе, которая стабильная и понятная, да? которая по всей видимости не очень вас, вас радует. то заниматься вот этим вот делом в качестве хобби, которое может перерасти потом в большой какой-то доход, ну это знаете то, что будет вас заряжать уж сто процентов. а про финансы я уже сказала. Не имеет значения, вот мой э -э, взгляд на деньги, не имеет значения, что вы делаете. Ну вот, вот правда, все зависит только от того, сколько денег у вас внутри, внутри вас. Какая ваша внутренняя финансовая емкость, вот столько денег вы и будете зарабатывать, зарабатывать или получать. Так. Как найти свое предназначение, если 10 лет желаний своей жизнью, я вам рекомендую начать с автора жизни. Потому что с бухты, барахты. Я не буду брать на марафон ключ к предназначению: тех, кто не прошел автора жизни, потому что вы его просто ну, вам тяжело будет его проходить. Начинать нужно все равно с автора жизни. Автора жизни», жизни, автор жизни 2, и потом только ключ к предназначению. Потому что нужно сначала научиться себе доверять, нужно сначала научиться проживать свою жизнь. «Моя суперсила я умею делать невозможно возможным». Это огонь! Это просто аминь! Супер! Так «Легко и доступно обучаю немецкому языку. Мои ученики быстро начинают говорить, понимая грамматику. Люблю свое дело и моих любознательных и целеустремленных учеников. А до этого 18 лет провела на госработе, успокаивая себя тем, что работа была тоже связана с немецким языком, но не с преподаванием. Вот так сама себя обманывала и утешала». Классные, классные комментарии без вопроса. Я вас поздравляю, что вы смогли через 18 лет Уйти в то, что вам откликается. У меня аж слезы наворачиваются. Так, проблема в том, что я не знаю своих сильных сторон. Достижений никаких нет, от окружающих тоже обратной связи никакой. Как понять, что это за качество? Начните с того, что вам нравится. Возможно, то, чем вам нравится заниматься, вы думаете, что вы делаете посредственно. Поверьте мне, что посредственно это уже хорошо. С этого уже вполне можно начинать. Человек, который не идет к своему предназначению, почему он не идет? Он потерялся, не знает свое предназначение. Или бывает, что знает, но не живет по нему. Тогда почему не живет? Очень философский вопрос. Я на него так насколько не отвечу, но... А возможно, вам кажется, что человек не идет к своему предназначению. Возможно, его предназначение в том, чтобы прожить жизнь так, как вот, вот плывя по течению. Это, если в двух словах, очень коротко. Я не знаю, о ком вы говорите, о себе или о каком-то близком человеке, поэтому тут я даже не могу прокомментировать. Так, не знаю, с чего начать. Начинайте или с автора, или если вы его уже прошли, то приходите на марафон. Так. Как на перекрестке трех дорог? Направо идешь, себя теряешь, налево деньги, прямо семью. Куда мне? Как найти этот путь, как плести все тропинки в одну счастливую жизнь? Слушайте, я уверена, что такие сложные вопросы можно решить экологически и найти какой-то четвертый вариант, там, где все три дороги будут гармонично переплетены вот правда я не верю что есть только один вариант развития событий я уверена что все можно решить вот я начинаю свой бизнес и вроде все хорошо но почему-то так плохо а возможно причина другая значит вот прекрасный вопрос то есть по поводу начала поста Скорее всего, что сначала, когда начинается бизнес, все хорошо, а потом идет выгорание. Это бывает тогда, когда человек сваливает на себя слишком много, и ему приходится делать что-то такое, что... Ему не нравится делать, и, соответственно, это приводит к выгоранию. Потому что, особенно при развитии фирмы, это часто бывает, когда не хватает рук, не хватает сотрудников, не хватает знаний, тогда человеку, который все это начал, ему приходится заниматься всем сразу. Как у меня было, например, вот мы с Ириной, когда начали онлайн вот эту вот всю историю с тренинг-студией. Мы были всем и маркетинг, и отдел продаж, и сами тренинги, и проверка для дневников. Мы делали с ней это все вдвоем еле справлялись. И поэтому, да, в тот момент, когда мы понимали, что уже все, мы брали специального человека, который может это делать лучше нас, или который способен развязать нам руки и начинал это делать. Я уж не помню, в каком порядке. В какой последовательности мы это делали? Да? Но ну, сначала у нас появился тот человек, который занимался продажами, там выдавал ссылки, принимал деньги, потому что. Нас на это такие технические вопросы, на которые нас не хватало. И я уже рассказывала о том, что я долгое время вела только матрицу стройности, марафон матрицу стройности. Хотя в голове у меня было огромное количество информации, которую я хотела выплеснуть и рассказать, но у меня просто не было времени на то, чтобы написать марафон, его оформить и запустить группу, потому что у меня тут. Группа по матрице стройности, и я полностью время уделяю этому и еще куча других вопросов. Вот, и тут и рассылку нужно сделать, и пост написать, и так далее, и фотографии разместить. В общем, очень много уходило времени именно на то, чтобы на обслуживание одного только марафона. Конечно, это могло привести к выгранию. Это вот. То, о чем я говорю, старайтесь делегировать как можно больше, вы тогда больше сможете заработать. Когда вы, вот кажется, хороший специалист, ему нужно платить хорошую зарплату. Да, хороший специалист требует хорошей зарплаты, но с этим хорошим специалистом вы заработаете в разы больше, чем если вы будете делать все один. То есть вот я за то, чтобы не экономить, а за то, чтобы больше зарабатывать. И для этого инструмент... На мой взгляд, один, делегирование. Найдите человека, который это делает лучше, чем вы. Подчеркиваю, лучше. Потому что если он будет делать точно так же, как вы, то зачем вам такой человек? Лучше. Наймите такого маркетолога, который лучше развивается в маркетинге, чем вы. И так далее. Вот. Знаете, когда... Ну, бывали ситуации, когда я принимала нового сотрудника на работу, вот он приходит, смотрит на меня, ну, условно приходит, потому что сейчас все онлайн, и говорит, Аня, хорошо, что я должен сделать вот, в продвижении, например. Я говорю, здрасте, приплыли. Это ты мне должен рассказать, что ты хочешь сделать, что ты планируешь сделать, как реализовать, сколько тебе на это нужно денег. И объяснить мне, почему. Потому что я в этом либо плохо разбираюсь, либо не разбираюсь вообще. Как я могу дать тебе задание, как я могу тебе сказать, что тебе делать, если я в этом плохо разбираюсь? Ты специалист, ты должен говорить мне, что мы должны сделать, как команда. Ну вот как-то так. так. Следующий вопрос. «Как найти свои сильные стороны, если все время обесцениваешь, что хорошо получается, и ругаешь, и винишь себя, когда не получается? Не умею себя хвалить или видеть силу». Всё, все, кажется, это могут. Это про синдром самозванца. Прямо введите дневник своих достижений. Это один из самых простых инструментов, это вы знаете из области, когда надо себя заставлять. Ну, вот, если вы хотите вырасти над этим, да, то прямо каждое свое самое маленькое достижение. Прямо выписывайте на бумагу. Рукой, ручкой на листе бумаги выписывать каждый день, что вы сегодня сделали хорошо. Я сегодня хорошо спала. Я молодец. Потому что качественный сон в современном мире – это огромное достижение! Я вчера легла в 22.00, закрыла глаза и очнулась в 7.00. Какая я молодец! Значит, я сделала большой шаг к укреплению своего здоровья. Окей? А, учитесь этому! И приглашаю на квест синдром самозванца. Какие есть упражнения для проработки своих слабых сторон? Я вам дам упражнение сейчас. Садитесь, выписывайте вещи, которые вы не любите делать в одну колонку. Вернее, не так, прямо в столбик. Пишите, две колонки у вас будут. В столбик пишите, что я не люблю делать. Пишите следующее, что я люблю делать, но делаю это так себе. Значит, вторая колонка, не вторая колонка, это будет ниже столбик. И следующее, что я не умею, не люблю, но от меня требуют это, жизненные обстоятельства. То есть вот, ну вот, как, как бы обязанности, что такое. Написали. В следующей колонке пишите, кто это умеет делать лучше вас. И на каждый пункт это может быть несколько человек. Например, я не люблю мыть окна, или там не умеем, люблю, но не умею, и так далее. И пишите, кто умеет мыть окна. Маша, Катя, Вася и еще кто-то. И там робот по лесу. Робот мойщик Я вам сразу скажу, что робот мойщик окон победит. В этом батле, да, ну, если без робота. Значит, и в третьей колонке вы пишете, кому это может быть выгодно, или кто в этом заинтересован. И вот из этих Маша, Вася, Петя, Катя и робот-мойщик Кокон вы можете выбрать того, кому это может быть выгодно, например, сделать за деньги или по каким-то другим причинам, или в обмен на какую-то вашу услугу. И таким образом вы проработаете свои слабые стороны. То есть вы найдете того человека, кто будет это делать вместо вас. Если вопрос в деньгах, то вы посчитайте, сколько стоит час вашего времени, сколько стоит час Васиного времени и кто от этого выиграет. Если вы будете заниматься нелюбимым делом, то что вы потеряете при этом? Например, вы не любите мыть окна, но окна вы решили, что вам нужно помыть окна, потому что, ну, как, по какой-то вашей внутренней причине. Хорошо. И если вы будете заниматься нелюбимым делом, то у вас будет плохое настроение, вы будете оттягивать это мытье окон, вы потеряете время, вы не сделаете то, что у вас хорошо получается, не заработаете каких-то денег. А если вы позовете Васю, которая это умеет делать хорошо, то ну, ну, заплатите вы ему, но вы сколько сможете заработать за это время, и у вас будет сохраненное здоровье и хорошее настроение. Вот какая-то такая логика. Вот. Я считаю, что это прямо огонь, какое классное упражнение на проработку своих слабых сторон. Пользуйтесь. Меня очень сложно зацепить, оскорбить, задеть, так, чтобы я вышла из себя, заплакала, закричала и так далее. Прекрасно, это вера воск. Там выше был вопрос о том, что я слишком сильно все принимаю к сердцу. Вот вам вдвоем объединиться в тандем и просто будет огонь. Так, следующий вопрос. Продолжение, вернее. Но когда я общаюсь с папой, и он говорит что-то не очень приятное, то я почему-то начинаю плакать. Если бы это сказал кто-то другой, я бы не заплакала. И так каждый раз я не понимаю, в чем причина. Хотя я не могу сказать, что его слова меня задевает. Я плачу, когда он со мной разговаривает. Я уверена, что это глубокая психологическая детская травма вам на персональную психотерапию. Другого выхода я не вижу. Даже марафон автор жизни вам тут не поможет. Вы можете на него прийти для того, чтобы прокачаться и получить какое-то другое удовольствие от марафона, но вам нужно поработать с папой. Про папу, скажем так. Я в пятьдесят два года возненавидела свою работу в бухгалтерию, бросила все в Москве и уехала в Черногорию, но доходов мало. Как найти то, за что будут платить? Прокачивайте финансовую емкость, и оно найдется. Думаю, что слабые важно принять как часть себя. Это важно. Мы одно целое. Но не бывает идеального сочетания абсолютно всех качеств. Слабые стороны всегда можно трансформировать. Да, не то чтобы трансформировать, а это можно отдать на аутсорс. Если предназначение найдено, в этом нет сомнений, постоянно идет работа над собой, но чувство апатии не покидает, что с этим делать? Возможно, часть выполнения вот этого вашего служения, грубо говоря, что-то все-таки вам дается через усилия. Найдите. Это, эту точку что вы делаете именно через усилия потому что исполнение любого предназначения заключается в том что это сочет... э, сочетание многих э, факторов вот поэтому вам нужно найти эту точку и найти способ ее сделать по-другому или при помощи других рук Как это быть в своей тарелке? Интересно. Аминь. Я разрешаю вам, не разрешаю даже, как желаю вам узнать, как это быть в своей тарелке. Веду все к тому, как справиться. А это продолжение вопроса, как справиться со слезами на терапии. Вот правда, я тут даже не могу про... по-другому прокомментировать. Как их различить? Может ведь казаться слабое, а на самом деле сильное. Как определить, что вам помогает и что мешает? Смотрите, каждое качество в, в какой-то момент времени может вам помогать, а в какой-то момент времени может вам мешать. И вот это, вот, вот это сегодня вам может помогать, а завтра это, это же самое вам может мешать. Я не помню, правда, на каком марафоне, но я даю технику, которая, по-моему, все-таки на ключе к себе. Технику, которая помогает как раз вот эти помогающие и мешающие качества усилить там, где это того требуется. быть добры, и всем все прощать. Заведите себе черный блокнотик, в который вы будете записывать дурные поступки окружающих вас людей и время от времени его перечитывать. Это шутка. Слушайте, я плохого ничего не вижу в этом. Ну, то есть по всей видимости вы откуда-то решили, что это плохое качество или это какая-то слабость. Ну вот, заведите себе человека, который будет вам говорить свое мнение со стороны, как к этому относиться. Держаться подальше от этого человека, например, которому вы простили, или же продолжать с ним общаться. Ну вот как-то так. Был там просто раньше вопрос о том, что... Можно ли бросать людей, вернее, прекращать общение с людьми, которые поступили со мной дурно? Ну вот, это две стороны одной медали. Вы все прощаете, а возможно имело бы смысл прекратить общение. Ну вот, вот. третья сторона может помочь вам. Но смотрите, тут вот еще очень важно, знаете, очень важно не потерять себя в этой, в этой истории. То есть, чтобы у вас тоже, знаете, было такое хладнокровное доверие к этому человеку, к третьему, который будет смотреть на все со стороны. И не то, чтобы вот не проживать его жизнь, а все-таки поступать так, как окончательно решите вы сами, по отношению к себе. Но когда вы выслушаете его позицию, подумаете над ней и примите ответственность за то, что происходит. То есть вы его услышали, он вас предупредил, что продолжение с этим человеком, в коммуникации с этим человеком может для вас пагубно закончиться. Вы взвешиваете и принимаете решение в своем: Либо вы прекращаете с этим человеком общаться, либо вы с ним продолжаете общаться. Но это будет исключительно ваше решение на основании фактов общения с предыдущим человеком и тех слов, которые предупредила вас третья сторона. Очень важно принимать свое собственное решение, то есть брать ответственность за свою жизнь на себя, а не так, что вот он мне насоветовал, или там калантирное насоветовало, я вот так вот сделала, и у меня все превратилось в стыд, лучше бы я так не делала. Все, что с вами происходит, происходит по вашему желанию, по нашему желанию, с нашего позволения, по нашему выбору. Мы выбираем в каждый момент времени. Поэтому, когда вы отдаете себе отчет в том, что с вами происходит, что это был исключительно ваш выбор, тогда ваша жизнь приобретает совершенно другие новые краски. Я посчитала, что это важно. Так, Хороший вопрос тоже. «О страхе успеха. Что, если я не буду много проводить время с детьми, мужем, женой, котом, когда добьюсь успеха? Что, если не будет большого дохода, когда буду заниматься тем, что я люблю именно, что я хочу?» и так далее. То есть боязнь успеха, что тогда у меня на то, что я люблю, будет мало времени. Это точно также строится через реализацию вот этого антуража успеха через других людей. Именно поэтому, вот знаете, я. Вы же видите, я редко провожу прямые эфиры. Простите меня, пожалуйста. Я это делаю только тогда, когда я могу. А когда когда я взвешиваю, или когда у меня есть потребность в этом, да? когда я взвешиваю между проведением времени со своей семьей или поездкой, или там, провести время с котом, и поддержанием своей популярности, грубо говоря, да? прямой эфир ⁇ это же очередной разговор. С теми людьми, которые меня слышат. Конечно, если бы я чаще проводила эфир, то наверняка у меня было бы больше подписчиков. Но это взаимосвязанные вещи, не будем скидываться со счетов. То я выбираю то, что я хочу делать больше, я хочу быть со своей семьей. Этот успех он может как-то подождать. То есть, знаете, каждое решение внутри вас. Это если ответить прямо на заданный вами вопрос. Как с этим разобраться в себе, как научиться это проживать и делать вот этот вот выбор без страха, это тоже будет на квесте синдром самозванца. У нас еще одна минута. Мне так с вами хорошо отвечается и даже заканчивать не хочется. Так. Почему мы теряем работу, которую очень любим? Ладно бы терять ту, которая надоела, где мало платит и так далее. Но когда все хорошо, есть перспективы, есть налаженные процессы, хорошая оплата, и вдруг от твоих услуг отказываются, разумом все можно объяснить, но с точки зрения Вселенной, что бы это значило? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. С моей точки зрения, если вы очень сильно это любите, то вы найдете где-то реализовать в другом месте. То есть, если от ваших услуг отказались и вы при этом не нашли других заказчиков, да, то этот вопрос к вам. Не ко Вселенной, не к фирме и так далее. Принимая все свои стороны, мы становимся сильнее. Ведь бороться со слабыми сторонами все равно, что бороться с... бороться с ветряными мельницами. Тратишь кучу сил, времени, результата нет. Принятие себя можно воспринимать как ключ к себе, безусловно, да. Абсолютно. Именно так. Всегда ли деньги это сигнал от вселенной, что мы на верном пути? Может ли быть так, что работаешь в удовольствие, но денег мало? Да, и она это уже отвечала. Это говорит о том, что у вас маленькая финансовая емкость. Возможно, у вас внутренние страхи, которые не дают вам зарабатывать больше. Исключительно в этом вопрос. Исключительно. То есть если вы занимаетесь тем делом, которое приносит вам удовольствие, но денег недостаточно, работайте над финансовой емкостью. Хороший вопрос. Мама в детстве всегда говорила, что я прирожденный руководитель, но вот я выросла, повысили. В итоге выяснилось, что моя слабая сторона, боязнь управления, что подумают люди, вдруг за спиной плохое говорят, это синдром самозванца не обязательно его у меня проходить. Его вы можете проработать это в психотерапии и можете проработать это у кого-то другого. Но мне кажется, что я это сделаю хорошо. Про урок Сделала одно, потеряла, сделала еще раз, опять потеряла, справилась, больше не хочу идти в эту сферу. Почему такое может, быть? может происходить какой-то урок? Я понятия не имею, какой урок вы проходите. На этот вопрос можете ответить только вы сами. Только вы знаете ответ на этот вопрос. Можно это проработать путем незаконченного предложения. Берете лист бумаги и начинаете писать. Попишите письма прямо этой ситуации. Каждый день мне кажется, что первый раз, когда я это потеряла, я узнала или я поняла вот это вот это, или там мне вселенная или мое подсознание хотела сказать, сообщить то-то и то-то. Потому что потом, когда это произошло во второй раз, я совершила какие-то действия. Найдите то, что вы сделали точно так же, как сделали в прошлой ситуации. Значит, скорее всего, что мне нужно поменять вот это и вот это. Знаете, тут же вопрос в том, как вы проходите ситуацию. Если совершать все время одни и те же действия, это сказал мой любимый Эйнштейн. Я это говорю на каждом эфире. Если совершать все время одни и те же действия, то глупо ожидать получить другой результат. Ну вот это сказал Эйнштейн, когда ставил эксперименты. То есть если А плюс Б, то получится С. Если вы будете опять складывать А и Б, то глупо ожидать, что вместо С будет, например, Z. Все равно получится С. Понимаете? Поэтому для того, чтобы получить Z, нужно заменить либо А, либо Б, а возможно и А и Б. И тогда у вас получится какой-то другой результат. Поэтому измените что-то в цепочке своих действий, своих реакций на происходящее, на то, что вы говорите, делаете, думаете и так далее. Так, последний вопрос и все, и мы с вами, к сожалению, прощаемся. Вы просто замечательные задаете, обалденные вопросы, которые приносят мне море удовольствия. Я прямо погружаюсь в вашу энергию, и мне хочется об этом говорить. Поэтому я сейчас выберу еще вопрос, на какой я отвечу. был вопрос я его сейчас не вспомню но он запал мне в душу когда женщина писала о том что она то ли домохозяйка как-то вот она живет с мужем и по моему за мужем ухаживает и там как-то вот она так спокойно живет вы знаете возможно это и есть ваше предназначение вот прожить быть хранительницей очага быть вот хозяйкой хорошей женой, Возможно, это и есть ваша. Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Но если вам в этом хорошо, комфортно живется, то почему нет? Почему? Зачем вам искать что-то другое, если вы счастливы от того, как вы проживаете свою жизнь. Окей, вот. Отвечу на такой вопрос. Как быть, если таланта, в принципе, масса, по крайней мере, много, и продажи, и анализы, и кулинария, и рукоделия, но, в принципе, хочется просто жить и работать только по настроению, к чему и стремлюсь. Финансовых проблем нет в плане базовых потребностей и так далее. Я вас поздравляю, и вот это прямо идеальное сочетание, заниматься тем, что нравится. И, возможно, ваше предназначение заключается именно в том, чтобы найти вот этот вот универсальный баланс, и чтобы кто-то, глядя на вас, тоже научился так проживать свою жизнь с удовольствием и в комфорте. Не обязательно этому кого-то учить. Поверьте, что если кому-то будет необходимо у вас этому научиться, то он научится, потому что это его будет потребность, у вас этому научиться а ваше предназначение быть примером для того, чтобы показать, что это возможно, как-то так. Огромное вам спасибо за то, что были со мной. Я благодарю вас за ваши вопросы. Я вас очень люблю. Я очень люблю свою аудиторию, своих читателей, потому что вы у меня золотые, просто классные, правда. Я даже иногда там попадаются какие-то такие Комментарии. Но они настолько редки знаете, для блогера с такой аудиторией. Это такая мизерная, такое мизерное количество хейтеров, которые там попадаются один через десять постов. Это просто, я считаю, очень круто. Именно потому, что вы высокоинтеллектуальные люди, люди, которые хотят развиваться, которые хотят чему-то научиться, и это дорого стоит. Спасибо вам большое. Я подумаю, когда я сделаю следующие эфиры, я надеюсь, что мы с вами скоро увидимся пока.